Ребятушки, здорово! У меня сегодня день рождения, мне исполнилось аж целых 37 лет. вот. И, собственно говоря, на свой день рождения я хочу вам подарить подарок. Об этом подарке в конце этого видео чуть-чуть посмотрите, и в конце будет подарок. Я расскажу, как его забрать. Вот. А так, это же не просто видео про день рождения. У нас еще есть для вас, от меня лично, на свой день рождения, для вас есть пожелания. Я хочу, чтобы вы в этом году были более решительными. Мы, кстати, вот ездили, ехали сейчас в машине, вот, подняли вопрос, не знаю, почему у нас возник. Потому что глядя на то, сколько людей, по сути, ну, по большей части мужчин губят свои жизни просто из-за того, что не решаются сделать что-то. Неважно, с женщинами, с работой, абсолютно. С переездом куда-нибудь вот. И это тоже, да. Что-то поменять в своей жизни, именно то, что хочется им сделать. Поэтому. Будьте решительными, а женщинами тем более. А женщина это хороший тренажер для решительности, да? Ну, потому что это очень большая потребность в любом человеке, семья это очень важно для многих, может быть не для всех, но для многих. Поэтому, чтобы там было всегда приятно находиться, для этого нужно сделать определенные действия, которые, к сожалению, многие из вас не решаются сделать. Да, и мы вообще почему заговорили про решительность, мы тут проводили мастер-класс в Екатеринбурге на днях буквально, и ну, для Instagram зрителей я уже это говорил, для YouTube еще нет, то есть там сидел, мы пошли потом покушать в ресторан, вечером поужинать вообще после мастер-класса, и там сидели несколько парочек, у них были свидания, но это очевидно. Когда ты в этой теме столько лет, ты уже понимаешь, как, какое у них там свидание, не знаю, в каких они отношениях и так далее. И сидит мужик такой, ну, довольно модный, и девушка напротив него через стол сидит. вот. Причем стол очень широкий, да? Прямо полтора. Так, Эй, там, а! вот. И в итоге он, ну, видно, что он хочет сблизиться, она нормально реагирует, и он такой раз нашел повод, вот надо отдать должное, он говорит, давай нас сфотографируют вместе, позвали официанта. Да, он присел к этой девушке, такой прилип, типа улыбается. Самое главное, что она на него реагирует очень хорошо. Она прям аж вот так там щекой вся такая растаяла, расцвела. Ну, то есть очевидно, что вот она готова может, так, общаться с ним более тесно. Мы ну, и так, бы. ну, наконец-то он да. решился, подсел. И потом у меня закралась мысль, такое сомнение очень прям э, за секунду оно пришло, что я думаю, блин, ну, вот не дай бог, мужик, ты сейчас отсядешь, как бы, ну, отлично, красавчик, подсел. Супер, хотя надо было изначально садиться сразу рядом, потому что это must have, это вообще как само собой разумеющийся. И в итоге происходит этот страшный прогноз, который я, предугадал, то есть он прям через буквально две минуты, они еще посмотрели, ха-ха, тебе нравится, мне тоже. И он раз опять отсаживается обратно, и господи, вот в этот момент прям, как говорит один мой знакомый, он уронился в моих глазах. Поэтому почему под... это приводит да. а приводит это к следующему потом когда задают вопрос а почему она не вызванивается почему больше не приходит на свидание э... почему даже если это перерастает дальше в семью э, начинают происходить ссоры э, ограничение и она женщина часто начинает ограничивать мужчину и нарушать его границы личные границы да, которые у него были не, всегда некоторые даже не понимают почему это происходит начинают винить женщину в этом хотя изначально было все предельно ясно и понятно что запретив какие-то или э, наоборот наоборот сказать ей что так не надо делать сделать то что тебе хочется сделать Потому что с этим придется жить ну, в дальнейшем В тот момент, когда ну, она начала хват... вести себя не так, как хочет Ну как да, это не мужчина, хватает да? сейчас, если я вдруг сделаю и скажу Что-то испортится, вдруг, на... вдруг она уйдет даже... Уйдет, расстанемся видится. и так далее Так э, в дальнейшем все равно это вопрос времени, когда это настанет Да, ну, в общем, что... из-за... Терпение оно заканчивается у всех из-за этой нерешительности потом происходит такое, что рушатся семьи. То есть, если смотреть на несколько шагов вперед, не просто там, ну, на свидании, там на следующее не пришло, да и хрен с ней, но гораздо печальнее, да, когда у тебя есть дети, ну, это, да, общее знание. имущество там, ну, как бы Лада Гранта, там которую все эти говорят, что у них женщины хотят забрать там, и так далее. Потом все женщины плохие из-за этого, потому что разочаровался в одной, хотя изначально было возможно сделав какие-то несложные. На самом деле, простейшие э, Исполнив свои какие-то потребности Желания, чтобы было по-твоему э, Все было бы абсолютно И не сделав, да, не установив да. границы Когда женщина начинает их по какой-то Своей глупости или где-то еще э, Пытаться нарушать, может она где-то Это услышала, увидел, но это долгая история Ребятушки, поэтому мы вам желаем Во-первых, в этом году И вообще по жизни, больше решительности Что касается моего подарка вам То есть, э, если кто-то еще не видел этот курс у меня есть такой микрокурс на час или минут на 40, который называется "Не волшебная таблетка от страха знакомства». Это как раз про решительность, про то, как себя заставить, потому что женщины только и думают, ходят, и даже с нами познакомиться, Там Нормальный мужик, они тоже хотят семью, секс, отношения и все прочее, так же, как и вы. Вот. Поэтому этот подарок вы можете получить здесь по ссылке под этим видео от меня. И, Ну мы сейчас скоро уже будем Володю поздравлять э, со всей широтой данного мероприятия Вы также можете, ребят, поздравить от души Володю э, Потому что человек, я знаю, не понаслышке, что искренне старается помогать людям, которые не решаются э, что-то изменить в своей жизни И все-таки он заслужил как бы маленький такой, маленькое вознаграждение может быть за это, для в виде так, для вашего компании. внимания, да, ну, опять же, то сколько, как бы, по возможности. Помогите, да, такой, да, да, короче, ребяточки, я верю в энергообмен, то, что нужно больше отдавать, и вам больше вернется, и, соответственно, вы можете также подарить подарок мне, там же, по этой ссылке, забрать свой подарок, и, если есть желание, если вы считаете, что вам есть за что меня отблагодарить, то буду очень рад. Все ссылки там под этим видео. Еще раз, меня с днем рождения, вас с тем, что... Будьте решительными. Да, чтобы вы были решительными. Все, всего хорошего, да. пока.